Он в балке на траве лежал, Неловко, на боку, ромашки в кулаке зажав, Калини на снегу краснели капли на цветах, В его исходный час пульс обезумевший в висках, как автомат, стучал, еще он жил, превозмогал, сгустил. И за пчелою наблюдал, растерянной чуть-чуть. Она кружилась над лицом И над пучком цветов, Но взятым взять Нектар с пыльцой Ей не давала крови. В сорок втором году В Крыму, Где неудобный склон, Пчела жужжала, А ему казалось это Звон. Он... Жаждой мучимый страдал, облизывая рот, он кровью истекал, Он знал, что помощь не придет, И жизнь последний кадр взяла сквозь смертные зрачки, Ошеломленная пчела вспорхнула от руки.